Приветствую вас, дорогие телезрители, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер и тема сегодняшней нашей программы «Вторичные выгоды». Сегодня мы будем говорить про это. Но я напоминаю всем тем, кто хочет получить ответ от меня, может зайти в группу ВКонтакте или Фейсбук, найти там «Центр Красноярск» и написать свой вопрос, на который я, конечно же, вам отвечу. Ну и переходим к теме программы. Часто люди говорят, что да, вот выгодны, какие выгоды. Я всегда вот иду каким-то целям, каким исполняю какие-то планы, а вторичные выгоды это не про меня. На самом деле, конечно же, это не так. В своей практике я очень часто сталкиваюсь с тем, что когда человеку указываешь на наличие у него вторичной выгоды, он очень сильно злится, расстраивается, вообще обижается. Может даже... это. Истерить. А, связано с тем конечно очень неприятно встречаться с тем что ты всячески пытаешься и избежать а, потому что часто вторичная выгода неявна она скрыта от вас и психика ее ну, вытесняет потому что она как бы противоречит вашей совести но я думаю что каждый из нас знаком с таким примером когда в школе, намечается контрольная, и вы очень часто, ну, заб, ну не вы именно конкретно, а очень часто некоторые заболевают в этот момент и получают, конечно, некое такое избавление от контрольной. Начинается это еще в, ну, в младшем возрасте, когда ребенок падает, к нему бежит мама, и начинает его жалеть, приходит, допустим, коленку или еще что-то фактически, Ребенок через это начинает видеть вторичную выгоду от того, что он упал. Конечно, да, ему неприятно, что он упал, сбил коленка, там, коленку, разбил нос. Но зато то объятие мамы, то внимание, которое он получал для него, достаточно важно. И потом, когда ребенок вырастает, он уже, конечно же, не всегда отслеживает за собой эти вторичные выгоды. Я думаю, что очень важно понять насколько это может мешать вашей жизни. Например, одна клиентка говорила, что не может встречаться с мужчинами, вот они все ее бросают, все уходят, все какие-то ну, не соответствуют ее ожиданиям. Но сначала это, конечно, соответствует, а вот проходя какое-то время, происходят какие-то события, и они расстаются. В ходе работы выяснилось, что у клиентки Папа их бросил, ушел и всячески, ну там, как бы еще угрожал маме, у них были какие-то очень жесткие расставания, что, конечно же, сделал отпечаток на душе этой девушки. Я говорю, ну, так получается, что вторичная выгода – это избежать ну, расставания с мужчиной, на самом деле, чего она боится, то и получает, да? Она всячески этого не видела. Я говорю, погоди, ну, а? ведь человек всегда что-то хочет избежать или что-то получить. Он всегда, ну, то есть вот этого, с этим я хочу расстаться, а это хочу приобрести. И тогда посмотрим, а что ты тогда получаешь, когда ты расстаешься с мужчиной? Говорит, ну ладно, я же с ним расстаюсь. Я говорю, ну подожди, ты же расстаешься на пока еще ранней, ранней стадии, когда вы не завязаны там детьми, когда вы не завязаны общим бытом, когда вы не завязаны общими ресурсами. Скажи, а вот твое отношение с папой, как было? Как оно было выстроено, как оно выглядело? И, конечно же, говорит, ну да, я очень сильно переживала, очень страдала от этого, мне было очень больно. Я говорю, а как твой ребенок? Ой, правда. Ведь если я заведу мужчину, рожу от него ребенка, а он у меня уйдет, то к моей же крошке будет очень сильно больно, и чтобы не делать ей боль, я не встречаюсь с мужчиной. Ну, в смысле, это я не сразу, конечно, это поняла, но вот такая закономерность была выявлена. Конечно же, там проходила работа по развлечению, что страх что покинуть и принятие ребенка, это не одно и то же. Да? То есть Важно разделить, но это мы чуть позже разберем. А есть другие, более интересные примеры, вторичной выгоды. Например, ребенок маленький, да, там лет 5, там, 5, 7, 8. На него ругается мама, он ответить ей ведь не может, да, вот э, в той форме, которой он бы хотел, да, так весь проявить так сказать, своей экспрессии за то, что мама там не согласна с его мнением. Но мама, я думаю, что не позволит ему это сделать. Он скажет, это что за него Женик к своей матери? Ну или каким-то другим образом пресекет его свободу мысли или свободу действия. Что делает ребенок? Идет гулять на улицу, играет в салки, слышит, что где-то лает собака и абсолютно бессознательно бежит мимо этой собаки. Она ему за пятую точку хват, ну и оставляется, говорится, на этой точке след при своего присутствия. Он приходит домой, показывает сей процесс маме, а потом еще показывает бабушке, и одной, и второй. И вот эти бабушки а, со всей искренностью своего, своей любви к ребенку рассказывают, как этой маме, да как надо уже себя вести, чтобы ребенка не кусала собака. То есть прочищает ей мозги, мозги по полной программе, ребенок сидит довольный и фактически а, сказать, отомстил. Если кто-то не верит, попробуйте попирать свою собаку или кошку, она вам быстро расскажет, где у нее туалет не там, где нужно. То есть вот эта вот мстительность в животном, она заложена фактически, это не зависит от вашей психики, это все равно вы будете делать. Другой вариант, на самом деле абсолютно похожий, который также характеризует, ну, то, что что-то хочет избежать да, или что-то хочет получить. Мама давно не обнимала ребенка, не говорила, что она его сильно любит, что она о нем беспокоится, и не, не, ну, как бы, вот, не делилась своим материнским теплом. Та же самая история, ребенок выходит, бегает между этой же собаки, получает на другое место след о присутствии собаки, да, приходит, хвастается, ой-ой-ой, мой любимый, мой дорогой, ребенок весь растаял, получает свое удовольствие. Вот так вот может выглядеть, Вторичная выгода, о которой ребенок на самом деле в своем мозгу даже не подозревает. Это не его планомерное или целенаправленное поведение, а абсолютный рефлекс, связанный с его внутренним бессознательным мышлением. И явному наблюдению сознания не представлен. И вот это вот момент того, что это может быть не представлено, вы можете действовать. Ну, например, вы можете... Сопротивляться у вас может быть не быть секса, не может быть отношений, может быть не быть денег. Потому что при их наличии вы можете себя чувствовать совершенно разбитым, раскованным. И всем ост... ну, кажется это же нелогично, но как без денег, без секса, без отношений? А нет, вполне себе логично. Потому что, например, если вы э, имеете внутри установку, что, например, вас в действии э, остановили и обокрали, там, может быть, даже побили за это. да, То есть фактически наличие у вас денег в кармане, связывается с опасностью из внешней среды. И в будущем, когда вы вырастаете, вам вроде бы приходят деньги, но вы тут же от них избавляетесь. Всяким различным способом. Там, вплоть до банкротства. Почему? Потому что это всячески напоминает вам на то, что вы можете быть неуспешным. Вас могут побить и отобрать. Но у нас есть вопрос из соцсетей. Ольга спрашивает, скажите, мне интересно, каждый ли человек склонен использовать искать вторичные выгоды, или это свойственно определенным людям. Вот смотрите, в принципе, само свойство вторичных выгод заложено даже не в нашем сознании, да? это заложено в нашей физиологической природе. Вторичные выгоды видите, получают и животные, ведь они не просто так дрессируются. То есть Именно сам, сам факт дрессировки говорит о вторичной выгоде. Прыгну с этой тумбы на ту тумбу, и мне подадут сахар. Да, там, или пробегу по кругу, по манежу, мне дадут сахар. К примеру, ну, дрессировка животных. Животное, и то, и то же самое, что оно приучается к горшку, тогда меня кормят, мне заботят. Они, ну, понятно, что так не думают, но это вот некий такой рефлекс. Ты всегда замечаешь вторичные выгоды иногда люди эти, этими выгодами пользуются сознательно и иногда их сознательно ищут. Ну, такой, конечно, полукриминальный пример, что некоторые идут на того, чтобы у них, например, отняли ног, ноги там, еще что-то, и это дает им возможность попрошайничать. Ну, очень по телевидению было много таких сюжетов, где разоблачали разных ну, таких вот корпораций, где фактически людей калечили ради того, чтобы они имели некую жалость по прошайничеству. Человек идет на это сознательно. Ну как? Может быть, его прижали, еще что-то, но факт, что эта выгода вторично изначально заложена в его сознании. И в этом месте, конечно же, некоторые люди ищут эту выгоду сознательно. Например, очень часто на этом попадаются господа больные, которые при помощи своей болезни всячески пытаются получить какие-то дополнительные преференции к своей жизни. А, ну, значит, ну, возможно, я как многим этим преференциям уважусь с уважением Но иногда а, эти преференции, требования к окружающим Иногда зашкаливают и портят не только жизнь самим инвалидам а, То есть инвалид, скорее всего, он в голове тогда получается, а не снаружи Вот в чем вопрос Иногда, иногда это пользуется, пользуется так вот. Как с этим а, встречаться с инвалидностью Мы разберемся с вами как раз после минутки рекламы Приветствую, дорогие телезрители, с вами любимый психолог Виталий Миллер, и мы сегодня обсуждаем дополнительные вторичные выгоды. А как же вот мы до рекламы рассмотрели, как действовать человеку, который видит, что фактически человек пользуется своей выгодой. Надо же молчать. Я думаю, что важно говорить этому человеку открытым о своих состояниях. Мне очень грустно, что вы используете свой, свой физиологический дефект для получения своих дополнительных преференций. Ну, буквально ему обозначая сложившуюся ситуацию. Обычно это в большинстве случаев останавливает человек, который этим пользуется. Какие еще могут быть дополнительные такие вот, ну, бонусы в копилку человека, который пытается получить через это выгоды? Прежде всего это снятие ответственности. Когда ты за счет того, что, ну, ну например, спортсмен, да, лыжник, Бежишь, бежишь, понимаешь, что в прошлом году ты стал чемпионом, вот у тебя чемпионский титул, и хочется, конечно же, его отстоять, да, доказать вторично, что ты вот такой грозоморей, чемпион э, всей Земли. Но гонка, может быть, не удается, да, сложности свои, физиологические, может быть, еще какие-то, да не, не суть, что вы явно э, чувствуете, что повторить э, прошлый, Успех, допустим, вы чемпион прошлого года, да, у вас не совсем получается. Вы вроде бы уже выкладываетесь, но что-то вот идет не так. В большинстве случаев, ну это вот работа как раз все, со спортивными травмами это выявляет, что человек часто падает, ломает себе ногу или там кисти, но факт, что он получается через у, у, принес, нанесение себе увечья, получая вторичную выгоду, что я, понимаете, я старался, я вообще молодец, я, конечно, чемпион, но вот в этом году, понимаете, вот, ну, вот злая судьба, злой урок не позволил мне подтвердить, что я вот такой вот чемпион, и, к сожалению, я не встал, ну, например, не встал, но будет при любой возможности, я это исполню. Вот это попытка получить, снять себе себя ответственность в виде ну, вторичной выгоды, снятия ответственности. Есть у нас еще один вопрос из соцсетей. Иван пишет, мне бывает легче уйти от неприятной ситуации, ссылаясь, например, когда опаздываю на болезнь, на пробки и так далее. Что делать, чтобы не искать нужных оправданий? А, не нужных, да, да, да, в кавычках. Иван. Я думаю, что вот как раз про ответственность, то как раз у вас и получается вторичная выгода в ответственности. Если вы попробуете вместо оправдания искать себе как раз вот ответственность, то вы с этим справитесь. Ну, попробую сейчас зарисовать. То есть вот вы. Вот, вот какая-то у вас задача. И вот ваши действия. Задача по каким-то времен... ресурсам, там ресурсы, да, первое там, второе, время, может быть, вам не хватать сил, узнаний, уверенности, которые вы не можете сюда добраться. И вы фактически, когда вы говорите, ой, у меня вот тут, извините, возникло небольшое препятствие на моей дороге, поэтому я не могу достичь ну, задуманного мною результата, ну или требуемого от меня. Поэтому я ну вот, не могу. Но на самом деле это уход ответственен в какой смысле? Потому что вы говорите, что это вот из внешней среды наступило какие-то обстоятельства, услож... Услож... усложнившую вашу жизнь. Обстоятельства, усложнившие. А, хорошо, а вы-то что сделали? Что вы предприняли? Поэтому по большому счету ответственность за то, что вы это препятствие смогли обойти и достичь цели. Ну, это же лениво. И обычно у человека в этом месте ничего не, не воспитывается, он никакие свои дефициты не компенсирует. Я вот тогда писал книгу «Как договориться с ребенком», как раз вот об этом думал. А как, воспитывая ребенка, может добиться, чтобы в нем выросла не только послушность и исполнительность, но еще ответственность и самостоятельность. Ответ мой был найден, конечно, в том, чтобы «А что будет, если я не сделаю?» Ну и в своей книге, когда вы с ребенком, кажется, разобрал, что очень важно, тогда договорить с собой. А что будет? Вы можете отжаться, присесть, побегать, выучить стих, почитать стихотворение вслух с выражением, записать это на камеру и выложить своим друзьям. Ну, это некая ответственность. Если вы не делаете то, что вы взяли на себя, то тогда у вас идет доп. действие. Тем самым вы начнете выполнять, ну, конечно же, вы можете сами-то себе дать и сами себе забрать, ну, я, я дал слово, я и взял, а вы договоритесь об этом со своими друзьями, что если вы не выполняете взятые на себя обязательства, то они, держатели ответственности, с вас это спросят, Говорят, где то, что ты обещал, и я вас уверяю, что вы перестанете опаздывать, там, просыпать, еще чего-то, то есть, ваша как выгода, где можно ее использовать дополнительно, ваша вторичная выгода, чтобы не попасться вот на эту штуку, чтобы ее избежать. Мозг начнет автоматически заставлять вас делать вот это. Таким образом вы можете получить, что вторичная выгода будет работать на вас. Но у нас есть еще один вопрос, Анна пишет. «Я не всегда в армии делаю важные дела». Говорю себе, я потом это сделаю, а сейчас займусь другими делами. <с> что вы в этой ситуации посоветуете? Посоветую она вам сначала вспомнить, что ваша жизнь не безгранична. Вы смертны, а ведете вы себя, как будто вы бессмертная. Вы начинаете рассуждать, я потом это сделаю, я успею это сделать. По большому счету вы лишаете себя получения тех или иных удовольствий от жизни. Не, ну, конечно, поваляться на диване и поплевать в потолок тоже, в какой-то смысле, удовольствие. Но я думаю, что через какой-то промежуток времени совесть вас начинает э, пилить. Достает за пилу дружбу 2 и говорит, Анна, ну ты почему то лентяйка? То есть вы в любом случае в диалог с собой вступаете. И одна часть, грубо говоря, вас явно недовольна вами. Ну, как это раньше делали родители. Поэтому что я, Анна, вам посоветую? Попробуйте договориться с собой. Вот Здесь у меня упражнение в интернете. Поищите, там вам будет подсказка. Ох, как пишут у нас читать. Олег спрашивает. Хочу повысить финансовый уровень жизни. Но часто думаю, а ведь не в деньгах счастье. И поэтому не спешу действовать в этом направлении. Как измениться? А, вот как раз только что вспомни, что первое, что вы не бессмертный и рано или поздно вы себе начнете все равно доказывать, что вы фактически впустили жизнь в унитаз, да, если не сказать грубее. И вот тогда у вас начнется внутренний конфликт, который разрушит ваше здоровье. А прежде же, чтобы к финансам вернуться, попробуйте понять, а зачем вам эти финансы нужны. Потому что если у вас нет понимания, на что вы тратите, ну, грубо говоря, отдать долги – это не мотивация. Вообще не мотивация. Беру чужое, отдаю свое. Никто расставаться своим добром не хочет. Поэтому это не мотивация. В вас внутренний ресурс не будет ну, зарабатывать деньги, чтобы их отдать. Ну, глупость это по большому счету, да, так внутренне, если посмотреть. Я про внутреннего ребенка сейчас говорю. Тот, который, раз энергию-то дает на зарабатывание. А вот если вы, Олег, попробуйте понять, что вы... Этими финансовыми хотите своей жизни изменить, наверное, нарисуйте картину себе там. Возьмите ну, большой плакат там, или ну, близ бумаги, там, или в интернете может это состоять, есть приложение. Напишите 100 желаний. Какие у вас вообще есть желания к этой жизни? Возьмите, как будто бы у вас есть волшебная палочка, не смотрите на реальность, а просто попробуйте со, со свои, войти в контакт со своими потребностями. Что вы реально хотите от этой жизни получить? Как только вы напишите, то желание, проверьте, насколько вы конкретно их написали, да, измеримо, наблюдаемо, добавить свои переживания, ну, как видеоклипы это фактически, пишите, фотографию добавьте, цену добавьте, сроки добавьте, ну, опишите буквально, вот, максимально это желание. Ну, и цена, цена очень важна, да, потому что тогда вы начнете, потому даже если даже, говорит, у меня вот такие цены, я вот, там, дорогую люблю, ну, цветы же тоже, да, стоят сколько-то денег, торт столько-то стоит денег, да, Конфетный букетный период стоит денег. Поэтому переведите эти желания в некую цифру, и вот тогда вы поймете, сколько вы стоите. Если -то эта цифра стоит ну, 40 тысяч, то это 40 тысяч, у некоторых это 40 миллионов. И фактически они начинают их зарабатывать, появляется очень мощная мотивация к этому действию. Таким образом, вы как раз и также будете использовать эту вторичную выгоду. Вот. Ну и что, а теперь опять немножко рекламы, никуда без нее. Приветствую вас, дорогие друзья, все к вам присоединились. С вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Ну а если вы пропустили программу или были за городом, или не успели к своим телевизорам, да, то посмотрите нас на приложение Пирс ТВ своих смартфонов. Скачивайте, наслаждайтесь нашим видео и нашими ответами на ваши вопросы. Но мы продолжим тема сегодняшней программы «За вторичные выгоды». У нас есть тут кучка вопросов с сайта. А, да, напоминаю, кстати, что если вы хотите получить от нас ответы на свои вероятные вопросы, то заходите в ВКонтакте или в Фейсбук, ищите там «Центр Красноярск» и пишите свои вопросы, чтобы получить от меня ответы. Ну и вот наш вопрос говорит, что Вера спрашивает, я не всегда говорю правду людям, Да, Вера, это думаю, что это может привести к боли и дискомфорту, что человек сам все поймет, так спокойнее, это правильно, нет Вера, это неправильно. Дело не в, ну, я сейчас говорю даже не про то, что вы не говорите правду, ну, потому что не факт, что вы говорите, да, просто вы молчите, вы говорите, вы, я отмалчиваюсь в сложных ситуациях. Скажите, Вера. А не кажется ли вам, что ведь тот, кто ведет себя как подонок, кто ему скажет, что он ведет себя как подонок, он ведь даже ведь не узнает об этом, и будет продолжать себя вести как подонок. И по большому счету счету, в, в, если посмотреть как высока на эту ситуацию, вы осложняете себе эту жизнь, потому что не выстраиваете свои границы. И их, скорее всего, на, очень часто нарушают другие люди, вторгаясь или врываясь буквально в вашу жизнь и топчат там ваши интересы. Вот, я, она спрашиваю, я часто говорю себе, я неплохой человек по сравнению с другими, это хорошо, да, что там сравниваете с другими, у них гораздо больше плохих качеств, да. вот, как избавиться, как избавиться от такого мышления, вот, ну, первое, да, что, сравнивать себя с другими, можно только в одном ключе, это сравнивать свои цели, свои, свои интересы, свои потребности. Но то, что они хотят, то что вы хотите, потому что все ну, равно это в нас приходит извне. А сравнивать самого себя с другими не очень эффективно, потому что вы не знаете истории другого человека, как он пришел к, ну, к данной точке. Например, у вас 10 ларьков, а у него 15, кто из вас лучше? Вот, многие говорят, ну у него в 15 молодец, да, только у него было 30, а у вас было 5. То есть у вас рост, у него падение. Кто лучше? Потому что Вы можете сравнить только динамику, нельзя так к это относиться. Как избавиться? Избавиться нужно понять, а можете ли вы вот выходить вот в эту зону и оценивать себя самостоятельно. Потому что я думаю, что вторичное, ваше, вот это вот желание избавиться от, от бензопилы, то есть ну, это как раз вторичная выгода, избавиться от внутреннего диалога, приводит вам в той ситуации, в которую вы попадаете. Анастасия пишет, скажите, есть, какие есть плюсы и минусы у вторичных выгод, и как их применить с пользой? Во, как раз я об этом Анастасии говорю, что а, первое, если вы начнете осознавать свои вторичные выгоды, которые вы не осознаете, то вы избавитесь от ненужных действий, которые у вас приводят к низким результатам. А, ну, потому что вы хотите что-то получить, а в этот момент ваш внутренний хочет хочет этого избавиться. Поэтому очень важно об этом прояснить. Что хочет получить одна сторона, что хочет получить другая сторона, и после этого вы, конечно, сможете договорившись понять, что вы хотите избежать и что хотите получить. Это вот и есть методика. Александр, какой, вы, какой бы для вас, какой бы вы дали совет, когда возникает желание не прилагать усилий для изменений? Ну, а они нужны вам? Александр, если они не нужны, то, может быть, и не стоит, да. А то некоторые говорят, вот, чтобы измениться, нужно выйти из зоны комфорта. Думаю, глупость же полная, человек же стремится в зону комфорта. Он, надо выйти из привычного состояния. И говорит, надо побороть себя, говорю, ну побори, пускай рука левая поборет правую. Глупость тоже полная, с собой нужно, да, оговариваться, не перешагивать там или бороть себя. Поэтому, Александр, совет вам, попробуйте разговаривать с собой. Попробуйте выстроить диалог с той частью, которая хочет, и с той частью, которая не хочет чего-то делать. И вы же делаете ради чего-то. Попробуйте договорить. договорить с собой, для чего вы хотите получить. Для чего вы хотите избежать основания да, сторон. Тогда, возможно, ваша жизнь очень быстро наладится. Ну, а на этом я с вами, дорогие мои телезрители, готов попрощаться. Был раз вы его сегодня видеть. Сегодня мы обсуждали вторичные выгоды. А на следующем мы программе поговорим о взрослых детях и их отношениях со взрослыми родителями, как договориться со своими родителями. До новых встреч!